Пьяный грузин возвращается к себе в квартиру домой и видит своего соседа, застрявшего между этажами в лифте, и спрашивает «Гоги, а ты что здесь делаешь?» «Ой, Валика, целый час сижу, кричу, ору, ни один хрен не подходит!» Валика так подумал, подумал, расстегнул свою ширинку, Достал оттуда свое хозяйство и говорит Гоги, посмотри! Может, мой подойдет. <связать> Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!